О, психопаты канала Немиркин! Добро пожаловать на очередное видео! Если вы здесь недавно, добро пожаловать в семью! Когда говорили, что красота, в глазах смотрящего, похоже, они не ошиблись. Люди из разных культур и слоев общества всегда имели свои собственные стандарты красоты и идеальной привлекательности. Но независимо от того, придем ли мы когда-нибудь к единому универсальному определению красоты, психологи и ученые пытались определить и понять природу привлекательности. Привлекательность — это не просто внешность, а воспринимаемая, мультимодальная конструкция того, насколько привлекателен человек как потенциальный романтический партнер, основанная на визуальных и невизуальных признаках. Что же именно делает человека привлекательным? Вот шесть наиболее привлекательных черт, которыми может обладать человек. Первое — эмоциональная чувствительность. Разве вам не нравится, когда вы находите партнера, который в ладу со своими эмоциями, и он достаточно открыт и развит, чтобы говорить о них? Когда вы показываете свою эмоциональную сторону и готовы впустить своего партнера в свои эмоции, это очень привлекательно. Вы можете думать, что должны вести себя жестко и безразлично, но на самом деле людям нравится, когда вы более близки к своим эмоциям. Когда вы эмоционально чувствительны, тогда вам легче установить связь с вашим партнером и почувствовать себя ближе к нему. Второе – хорошие манеры. Хорошие манеры – отличный способ найти хорошего партнера. Часто ли вы говорите «пожалуйста» и «спасибо»? Это показывает, что вы уважительны, внимательны и добры. Даже если вы дарите своему спутнику маленькие безделушки и вещи, которые, как вы знаете, ему понравятся, это очаровательный и заботливый способ показать свою признательность. Номер три – наличие драйва и мотивации. Невероятно привлекательно найти партнера, который демонстрирует страсть, драйв и решительность. Неважно, движимы ли они в своей карьере или смело относятся к своим пристрастиям и хобби. Приятно встречаться с человеком, который имеет избирательные цели и полон мотивации. Дисциплина и целеустремленность – важные вещи, которые нужно в себе воспитывать, если вы хотите привлечь партнера. Нет ничего более привлекательного, когда вы лично знаете, чего хотите, и не боитесь идти к этому. Номер 4. Хорошее чувство юмора. Если вы любите смеяться и много шутить, вы, вероятно, хотите встречаться с человеком, у которого тоже хорошее чувство юмора. Вы хотите дружелюбно смеяться над шутками своего спутника и быть в состоянии отколоть несколько своих собственных. Хорошее чувство юмора показывает, что вы умны и остроумны, а это привлекательно для потенциальных партнеров. Чувство юмора также делает ваши разговоры более веселыми и интересными. Номер пять. Уверенность в себе. Нравится ли вам находиться рядом с людьми, которые счастливы быть самими собой? Вас привлекает человек, которому комфортно в своей шкуре и который знает о своей ценности. Когда у вас есть здоровое чувство уверенности в себе, вы можете привлечь здорового партнера. Уверенность в себе привлекательна, потому что благодаря ей вы кажетесь более смелым, элегантным и пленительным. И номер 6 – интеллект. Когда вы обладаете чувством интеллекта, это говорит о том, что вы также стильный и зрелый человек. Вам нужен партнер, который не только откроет ваш разум для новых идей и мыслей, но и тот, кто бросит вам умственный вызов. Когда у вас есть ментальная и эмоциональная связь с кем-то, это укрепляет вашу первоначальную связь и может сделать вас более привлекательным для него. Возможно, вы не думали о том, что ваш следующий урок химии может стать хорошим полем для свиданий. Но попробуйте завести несколько стимулирующих бесед с вашим партнером по лабораторной работе и посмотрите, что из этого выйдет. Возможно, у вас просто будет свидание. Итак, согласны ли вы с тем, что психологи считают наиболее желательными качествами романтического партнера? Какие черты вы считаете привлекательными в человеке? Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще.